перестань брать, хватит меня целовать Подскажите, что мне делать, если надоело ждать Каждый день ее уголком Хочу увидеть рядом дом Что же ты опять надела? твои вечные тела Кручить меня так сильно, что уже о себе забыл я Счастье не предела, я же так заслуживал Днем и ночью скандалы с песней Страдания, слезы наши, как во их перестан, а будь сказал, у меня не став. Хоть рядом долились со мной, но как будто меня окута В комнате голоской, ты смог пишти, а я попал. Отпустись бы тебя, а я на полу Испытываю мой полевой порог. Анга, да не между. Надоели мне твои обещания Каждый лужий день вокруг меня страдания Слезы на щеках твоих перестан А пусть когда...